Хорошо, сын наш, Петя, не в тебя вырос, бабника. Сыночка <связывая> родной мой, Петенька, господи, Петя, ты что, сынок, ты пил? Ой, опять пил. Выстань, ну, пожалуйста. Не пил я, не пил. Правда, не пил. Ну, что ты носила? Кручку пива, человек, выпил. На глаз не меньше стаканчик водочки, да? Оля приходила? Да. Нарядная такая. Я не понял, день рождения у Не что? Ну, не плачь, пожалуйста. Что ж теперь пиво, пожалуйста, будет да? мамочка, ну. Вот смотри, пор порва это весь. Как в канаве валялся. Стыдно, что молчишь? Стыдно, мамой. Правда, стыдно. Ой, да, похмелье всегда так. Да? Надо выпить, Сразу отпустит. Рот закрой, Куражка где твоя? Потерял. А машина где твоя? А? На в укромном месте. Я ключи найду и сразу ее пригоню. С ключами это уже халатность получается. А? Ты же как отец будешь. Что, как отец, как отец? Брошу, брошу. Прямо вот вырву с корнем эту пагубную привычку, которая. Я чувствую, прямо тянет меня на дно, мамуль. Ты только сразу не бросаю, очень вредно. Такая болезнь есть ОРЗ, очень резко завязал. Батя... Со смертельным исходом случаи были. <свят> Послушай, мужик стоял, <свят> где вместо водки налил воды. Точно. Ну, он, как Огни. отец будешь. Ну, мама. Вот Что ты, как отец, как отец? Я решение принял. Женюсь скоро. Да. На стерве на этой? Мама, ну зачем? Пока тебя не было, приходила. Колтуны накрутила, в лицо мне смеялась. Да ну зачем ты? Зачем ты меня накачиваешь-то сейчас, а? Она хорошая. Ну правда, она хорошая, бать. Говорит, все ты для нее сделаешь. Я просто, я от стыда не знала, куда деваться. Говорит, я жду, когда придете свапаться. Чего? У меня времени, говорит, нет. Кассу снимаю. Мама! Нет! Нет! Не дам тебе на ней жениться, лучше утопите меня! Синим синему морю, к зеленой земле, Ты умер на своем корабле, Ты не на корабле. Не Я пей, сыночек, не, буду. не буду. пей. С Хорошо. завтрашнего дня, все. Другой будет с завтрашнего дня. Завтра будет самый лучший день. Меня не пугают ни полный небес, я тебя люблю.